Главному угу. Главное, Загони какой, какой маленький. Раскор, Иди, Я извертки не залываю, что ты идёшь. Ай? Извертки не залываю. А? Оставить чуть-чуть для воды. Thank you. там вот такая отвертка извиняюсь да он там надо заложить да Да. Да. Привет, маленьких на сколько? насколько? Ну, таких, которые Да, она сейчас почистится и на следующий на ну, завтра наверное уже да будет да, уже, уже да уже будет свеженькая а классно да ну, а вот так а, чистят а родники Не, ты... он. ему надо уши смазывать. Ух ты, Челюха, Не дело. Вон там есть, наверное, еще растер. Да, да, там еще. Там еще есть растер, нерви пакет да, я Сейчас я вычу его. Вот. Дай, вот, толково. Во, расположен, да. Благой поток фарфовы Шарик Благой Для нас все шарики <свят> Эль, а там куда-то? А, Пусть еще не выросли А, полку, Ну так да, бы, но уже не сегодня а? Ну чуть-чуть в морду Сейчас выкладываем на стилаю Все отлично, не да. нет. Нет, куда ты куда-то что ты наверное, не надо. Ничего страшного. А Последний расход, э? да? Да. Мало, Мало, не должно огонь. привез. Ты мне сто привези вот, мне и слизи. вот так. Все, нормально. Нормально. О! Давай, Саша.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 Mhm. Mm mhm. <laughs> Да, okay. это okay. okay. okay. Правильно. И вон тот камень сейчас подбери, он сзади, он его выкинул. Хороший камень. Не пофаншуй. Не пофаншуй. Все сейчас уже было, окончательно. Связку него сделать, видите? Вот это как никак, что-то Так, а кирпичи откуда? Привозили откуда-то, или? Ротонда. Это что такое? Это у нас на Доме культуры такой памятник стоял. И фонтан. И, фонтан. И, фонтан. И фонтан. Которые забрали. Забрали, да? Угу. Это все оттуда, да? Угу. Да. Кирпичики. Привезенные. Привезенные. такой Ну, это... Что там можно? Дорогое там Что, привести Из картошки никуда. нормально машина потом нормально как машина лепочка юбильная приветствуется ноги то потом. то да. Вот тогда, ребята, здесь уже шашлыки, обряда, шашлыки мышлыки да. и все прочее. А потом Ага, потом да. будете разбирать. Перекладывай. <смех> давай. Не трогай ты его, пусть он, он нашел тебя. Не трогай. Пусть, лежи. Пусть лежи Давай, <северный> не Так, как там они шли у нас. Так, сейчас скажу. А уже это. Первую взяли, где вторая? Вот это вот вторая, вторая. вторая. Вот а это. Да-да-да, sure. а, вот это вот вот вот вторая ой ой сейчас вот. Бедный кустик. Бедный кустик. Мы, ну или мы у Маринки брали? Вот там брали, да? Нет, вот там брали. А -а -а. Часа четыре. Два? Я еще не Как и полагается, быть настоящему мужчине. Два. Надо, он там совершенно не нужен, он мешает воде да вы, ты, ты, ты. классненько вообще. будем туда песка, может вот туда яму наоборот закидаем песком? ой, яму не надо закидывать, ребят там удобно как раз набирать а вот сейчас, ну, как бы... ну, ладно, не надо, не закидывайте, очень удобно с ямой ну да, не, не надо, не Это надо, надо так... потому что приходится брать как бы так не допускаю а эту штуку да она не пройдет, а надо как бы что то, что делать сейчас нормально, ну тоже да. он сейчас протечет успокоится, все, осядет все, а где первая? Вот он. а, да. первая у вас? да, забрали вот вон она. первая да, да, да, вот она в угу. такую сторону все догадываетесь Судя по тому, как мы шоркались, то есть так вот так. <связывается> вторая, вот она у меня. Это не Это ее вторая. сейчас просто песок намылился поэтому... песок до да, намылся да. намылся песок поэтому она такая беда сейчас включается тихонько тихонько ветром сначала ну ребят подусали устали конечно все. Ну, вот. хрень это возле там вообще воде Сразу, сразу его сбивал, бывает, да и все. Ее поставил, забила. Надо проверить, так мы идем. Ну так складывали, что аккуратно. Так, а так <связь> Строишь, ты, ну, что, только что не, она, не, она не так стояла. А, Ой, а если она. другой стороной? Помню, там, там подрубали ее? Нато. Она стояла внутри. А да Слушай, смотри, как вода сразу посветлила. Ну конечно они сложены там все, так как складывали, да? Я скоро сам дождь я. <говорит> Давно я уже пора сделать. Эти раметки вот <говорит> мне обращаться, меня получили. Деревья-то видите. Она бензином несет, как эти к Ну вот она и легла. Она? Там, прямо так. там будет? Да, вот с той стороны надо песок вот этот убрать. Платья вот с краев бы песок вот этот убрали бы. то что проседают доски, и они рано вот или поздно. Гвознями прибьет Ты его следующий взял? 20, да. А вот еще спадная по есть ну, вот. 5 получается По-моему, идет ну, на да. обратную сторону. Да. Это два. Не, переверни. Ой, вот, я вот запилки сделал с другой стороны. вот Когда вот я был запилки делал, сидел на сиденье. Так как? Вот так. Блин. Нет, наоборот. Вот так. Ну да, да, да. Вот. Это стояло что? Как остальные не знаю. Угу Следующий-то, у тебя или у меня? Или у меня просто У меня на работу приятно. Кто это такой? Кто это такой пришел? И носом мокрым Да, да, хорошо пошел. Да. Я смотрела, думаю, почему совсем тонкая строечка такая. А каждый год, год. Чистят, Да, год. оказывается, чистить надо. Я ж не знаю. Следующее. Филим. Вот. Ага. А вот какая доска там была. Вот еще, да, доска там была. А вот батька пропиленная доска. Вот еще одна, да. Наоборот. Ага. Угу. Вот так делаем. Вот. Ну, да, ровно, да, ровно, да, ровно, да, ровно. А вы здесь все эти доски меняли? То есть тут же стояли какие-то доски, О, да, а? Да, да. Поддон. Тут Поддон. <свеч> Слава, там он друг тебя, да? Не-не, хороший а. Хороший трёс, мы с Семчевкой встречаемся. Он просто э, старый хозяин у него, ну, чтобы не бегать. А то сообщительный и то слово. Не начинать, забивать. Готово, поехали, следующий. Серебич, да. Забивать? Нет, не надо. Надо забивать. Надо. Надо, надо, надо. Унесут. Заберут. Заберут. Пойдем, все, приходи. У тебя будет погоняла. У тебя будет погоняла, убери кучу. У меня погоняла, больная спина Я Ладно, меня будет погоняло, удары лопаток. Получила, папа. Погнала погремушка гремушке.